Третья планета от Солнца, Земля, имеет форму чуть приплюснутого шара, со средним радиусом 6378 километров. Экваториальный радиус Земли равен 6378 километрам 160 метрам. Полярный радиус 6356 километрам 78 метрам, то есть плюс на 21 километр 380 метров ближе к центру Земли, чем экваторы.